Привет, друзья! С вами снова Хилкин Рейсинг, снова Оптимус и снова Красный Чемоданчик мы открыли. Что же у нас здесь? Монетки, алмазики и кучу-кучу-кучу всяких полезных штучек. Так, сегодня мы будем с вами ездить на все таки на таком заезде, на квесте. На приключениях э, на кубок не поедем, а приключения сегодня нам светят. Давайте, вот нам наконец-то попалась вот эта штучка, магнит нам попался на супер дизель. И, э, честно говоря, я вижу рентабельность установки именно магнита на наш супер дизель. Ведь денежки нужно собирать. Э, нужно собирать, чем больше, тем лучше. Ведь мы, э, повторюсь, наверное, уже миллион раз мы деньги не вкладываем на купками не занимаемся что заработали на то и купили вот и погнали погнали монетки собираем не пропустим ни одну кстати uh, такой маленький секрет фишка я не знаю как правильно сказать uh, наш магнит он срабатывает не только на деньги он срабатывает еще и на uh, на заправку вот uh, честно говоря он нас уже несколько раз спас спас это очень было классно а, когда уже отчаиваешься а магнит срабатывает и у тебя новый полный бак бензина так но ну, магнит нам нужно улучшать увеличивать его радиус здесь видите мимо монеток пролетели и забрали только половину вернемся за заправочкой и продолжим наш заезд. И сейчас у нас задание проехать. Там, по-моему, 200 надо было проехать, чтобы открыть... открыть голубой чемодан. Получится ли у нас это сделать или не получится, я не знаю. В общем, смотрим и узнаем, получится или нет. А пока, Надежда, и, и наши навыки, не знаю. Ну, в общем, смотрим. И узнаем. Едем, едем. У -у -у. Сейчас будет прикольно. У -у -у. А, нет. Нет, нет, это не сейчас было. А, в общем, там можно сальто сделать, но не на супер дизель. Лучше это делать на форме. Потому что супер дизель там переворачивается. И у нас столько сломанных шей уже было. Просто. Кто едет, тот знает. А, едем. А, шахты, кстати, не совсем такое место для супер дизеля. Кто со мной не согласен. Ну, дайте об этом знать. Вообще, я хочу провести такое голосование в комментариях. Кто за то, что в шахта не совсем такая гонка для супердизеля, ставим плюсик в комментариях. Кто не согласен, ну то есть думает, что на супердизеле и в шахте можно очень классно поездить, ставим минус в комментариях. Ну и в конце, я думаю, посмотрим сколько же э, проголосовало за ту точку зрения, а сколько за обратную. Ну и думаю уже примем какое-нибудь решение. Будем, наверное, ну... в общем, голосование все покажет, а потом будем определять, на какой же машине мы будем ездить по, э, по шахтам. А пока едем вперед. У нас положительный результат осталось. Э, Ум мужа даже больше половины проехали немножко там полторы тысячи метров я а, до да, метров метров хотел спросить у вас в каком единице измерения я внизу на на спидометре на нашем увидел что это метры метры прям как метр из тачек маквин метр прикольно так слово получилось специально захочешь не придумаешь такое слово как метр а видимо оно так так, наверное, разработчикам игр и, и в голове и появилась метр. Кто-то что-то пошутил, оно так и получилось. Вот, о, у нас уже 24 тысячи, скоро будет 25, и я думаю, нам хватит, давай, давай, давай, нам хватит еще что-нибудь купить на нашу суперформулу, или, наверное, все-таки начнем заниматься спортивным автомобилем. Было открытие для меня, спортивная машинка, ну, Ford Mustang. Честно говоря, я не ожидал, что у нее будут такие показатели. Но, но, к счастью, или, ну, не к сожалению точно, я ошибся. И теперь мы... Кстати, есть выпуски, как мы ездим на спортивной машинке. Кому интересно, посмотрите. Ух ты, лава внизу, ну-ну-ну-ну! Ух, как пролетели мы! О, как опасно было! можно было сгореть печально было бы если бы мы сгорели такое уже было неоднократно и к сожалению к сожалению приходится начинать потом сначала вот 700 метров уже почти чуть-чуть осталось нужно взять себя в руки э, давайте наверное, назад назад э, не будем сильно спешить Потихонечку будем ехать. Осталось чуть-чуть. Уже откроем этот чемоданчик. Посмотрим, что там нам понабрасывали. Будет ли там что-нибудь полезное или нет. Как, как магнитный супердизель Мы долго ждали, наверное. До месяца два или три, я искал, этот магнит, а он упорно не появлялся. Вот, вот-вот-вот, 440 метров. Это. О, монетки. Видели? Оп, и все монетки практически собрали. Едем потихоньку, кто едет не спеша, э, а, тише едешь, дальше будешь, хотел что-то придумать, нас обмануть Так, так, так, так, так заезжаем, заезжаем, заезжаем, чуть-чуть, чуть-чуть, вообще, чутку-чутку осталось э, Что же у нас в голубом чемодане, ребят, будет, как вы думаете? Ух ты, колесо! колесо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не, надо было притормать. Да, теперь разгоняйся, давай. О, вот так. И выезжать обязательно. Ведь нас, если сейчас придавило, это все. Это было бы хана какая-нибудь. Вот, мостик сейчас обвалится. Видели, как он обвалился у нас под ногами? Ой-ой, водитель разбился. Печальненько. Ну да ладно. Подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски. Всем пока-пока.